Здравствуйте, подписчики моего канала. А, вот я хочу показать моих натовцев. То есть Меркель, Обаму и Хиллари. Они у меня немножко подросли. А, вот такие вот они у меня красавцы. Вот это вот Хиллари. Пузанка. он Обамыч. И вот Наша помесь Мангалица Мангалица С вьетнамцем Меркель Ну она их раза в два больше Вот они Вот они пятачковые тракторы Ископали Все что можно Вот это вот Сайгак. Крнь, хрен, хрен, хрен, хрен. Крнь, хрен хрень, хрень. О. Меркль, мертвей, девочка. Вот она девочка. Вот она пятачковая. Трактор пятачковый. Сайгак. Ты у меня сайгак, да? сайгак Ты у меня, Сайгак. Вот, вот, вот. Сайгак. Я ей куш принес Она из этого пруда Как сайгак выскочила Вот и думаю Что мне продали Сайгака или хрюнгеля Вот она Такая вот красавица Иди, Мир Ой, Иди, Хер Иди, иди, иди, девочка Иди, иди, иди Иди, иди кухой Иди, иди. Пятачковый. пятачковый. Тут я им травы. Сейчас у меня они съедают в неделю. Грубо говоря, пол мешка. Иди за ушком по иди. Иди по Иди, иди, иди по иди. И... но они боятся то когда им кушать даешь им когда кушают тогда они подпускают к себе я их вижу -то раз в неделю ну и вот куры у них здесь пасутся. точнее цыплят здесь b33 p11 и а вон брамка есть. Ну, короче, вся мелкая тень. Все, всем пока. До скорых встреч.